А, -а, а все пропало, все пропало, как же я? Нет, стоп, минуточку, не с того начал. Ребят, всем привет, привет. Вы на канале вот ГСН и у нас проскочила новость по поводу того, что чат блокируется. Началась на эту тему паника, многие ютуберы начали снимать видео по поводу того, что Wargaming сам себя хоронит и так далее. Ну, а теперь давайте обо всем по порядку. Итак, а, -а, -а все пропало? Ну, это мы уже проходили. Короче говоря, ребят, смотрите, какая тема. Проскочила вот такое вот сообщение. Сообщение. В этом сообщении описана причина, почему будет временно, ребят, блокироваться чат. И, честно говоря, мне до этих причин абсолютно ровно. И сейчас объясню почему. Возможно, вы со мной солидарны. И если вы со мной солидарны по теме сегодняшнего видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что нам, ребята, с вами однозначно по пути. Итак, проскочило сообщение, блокируют чат. Хорошо это или плохо? Первое. Почему я считаю, что это плохо? Потому что каждый игрок, он имеет право сам принимать решение, хочет ли он читать чат. В лучшем случае можно было напомнить о возможности блокировки чата самостоятельно, то есть закрыть возможность показа сообщений и играй себе спокойно. Но с другой стороны, ребят, давайте будем рациональными. Первое. Действительно ли вы считаете, что вся переписка в чате во время игры, она помогает? Она действительно сплочает команду, она действительно дает возможность сообщить кому-то очень важную и полезную информацию? Действительно ли сообщения, которые в частности вы пишете, ну либо пишут вам, они не отвлекают вас от боя и подсказывают, каким образом максимально результативно показать себя в бою? Да в большинстве своем у нас в чате сообщения проскакивают вот таких вот говножуев, которые пытаются плеваться дерьмом, вы уж Простите, по-другому я это назвать не могу. Когда они сливаются, или даже если они еще не слились, они пишут чат по поводу того, что вы раки, вы стойло, вы стадо, вы еще что-то. И по большому счету этими сообщениями они не помогают абсолютно команде. Они, по сути, отвлекают только больше со, ну, со, со, со, со игроков со своей команды. И они реально расстраивают игроков. И именно благодаря вот таким вот говножуем, по-другому я их назвать, простите, не могу, чат и блокируют. Блокируется, блокируется временно, со своими совзводными вы сможете общаться и поверьте, сообщение от вашего совзводного порой куда важнее, чем сообщение от всей вашей команды вот эти все здорования в начале боя и прощания в конце, это конечно все очень клево, но от боя реально отвлекает, и вот сейчас мне кажется самое главное блокировка чата, временная она реально станет проблемой только для тех говножуев, которые, как я уже сказал плевались дерьмом, а знаете почему? потому что вам, ребята, которые которые вот так вот делали, придется теперь это все не выплевывать в чат, а это все прожевывать и глотать. Поэтому, ребят, приятного аппетита, а всем спокойным танкистам нормальных, приятных боев. Пока-пока. Мира вам, друзья мои, и спокойствия.